Вручение награды вручили отличившимся женщинам университета. Медаль за безупречный труд и отличие третьей степени получила ведущий документовед управления документооборота и контроля Лейля сайфулина Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства образования и науки Республики Татарстан вручили Зухрегу Байдулиной, Исламиета Зиддиновой, Лилии Нуруллиной и Ани Халиковой.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 Человек удивительной доброты и самоотверженности Эмма Ибрагимовна. Как никто умеет вселить пациентов и врачей веру в то, что все будет хорошо. ученые оказалось сразу два победителя. Профессор Высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации имени Будуэна де Куртене Ирина Ерофеева и ведущий научный сотрудник Центра регуляторная геномика Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Елена Шагимарданова. Награду вручил проректор по направлению нефтегазовых технологий, природопользованию и наука земле Данис Нургалиев. Shabbat <tries> shalom. Следующую награду вручил проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. В номинации «Женщина года» профессионал в своем деле победила Гульнара Галиулина, сотрудник Казанского федерального университета, заместитель руководителя Центра развития компетенций универсум ИИМО. Эти дни всегда связаны с очень позитивным, положительным настроением. Действительно, природа ну оживает, но отживает и отношения, отживает взаимодействие. А после зимы мы становимся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 фото-выставок, конкурс, презентации, съемок фильмов о легендах татарской литературы. На протяжении многих лет Илья Шанкова-Канадзиановна публикует рецензии на татарском и русском языках о премьерах в татарском театре имени Илья Сара Камала и татарском тюзе имени Гудулы Галива. Я от души поздравляю всех с этим праздником. Я искренне желаю, чтобы в ваших домах всегда были и людьми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 Ариадна Кугушева, Елизавета Никитина, Алина Красильникова, Никита Акиншев, Универньюз.